Ну что, друзья, мы начинаем нашу передачу, и сегодня мы с вами отправляемся в южные страны и будем лечить Эболу, за, да. за мир. Да, мы будем лечить Эболу. Мы сейчас а как будем. Как мы это делаем? Ну, как обычно? Уничтожение населения? <связь> Нет, я уверен, это все толпы зомби. Я, кстати, я не знаю, то ли мы освобождаем коммунистические страны, то ли вытаскиваем людей. и... Я не, не знаю. знаю, но это, в общем, то игра Джека, Shakao. Вообще, я люблю восьмивидные игры, не знаю, вот все таки да. это эстетика клевая. Да, мне нравится, в них обычно нет ничего лишнего. Не, ну, конечно, если не брать игры откровенно инфернальные, где ужасное управление и прочее. Да, кстати, таких много. Да. Вот в библиотеке 999 игр, которые значит, присутствуют на Nintendo. Там, кстати, есть даже религиозные игры. А, слушай, а ты знаешь, какая-то игра, ну, она, правда, компьютерная, то ли исаак называется что то что то очень жесткое ужасное не не, не, что не там не там какой какой то ад этот маленький исаак он уже там вот эти вот религиозные игры они просто да он в общем там что то жутко знаешь он продирается то ли по кишкам каким то то ли по а -а -а. аду непонятно в общем эй эй подожди, подожди. ты где а, а -а -а -а. Да. А, меня а, а, Давай а, ко а. мне сюда Ну вот, как вы помните, у нас недавно прошла Скептическая конференция Ей. Да, и все было достаточно круто Да, я, кстати, хочу отдельно спасибо сказать всем, кто а, Скинулся в нашу коробочку Потому что реально мы, благодаря вот, а, Всеобщей помощи, вот, половину денег Отбили, так что это очень здорово Да, большое спасибо, да и спасибо Всем, кто пришел, это было очень классно Были рады всех видеть, мы не ожидали Что столько людей будет да. Это действительно да -да -да -да -да -да. очень приятно Сейчас мы, кстати, видео выпускаем Вот вышло пару видео Сейчас выпустили видео с моим вступительным словом И видео с Мишей Лединым Хорошее выступление у него тоже получилось Практическое, я вот очень хотел именно, чтобы он рассказал Про практику Кстати, сейчас надо брать вот этих пленных А, хорошо И мы в госпиталь же Да, не, мы потом их сдаем, да Мы их тоже на вертолеты Сейчас, сейчас, сейчас Это игра, так сказать, сложная А ты что ожидал? Да, это серьезно, а все. Тут война идет, видишь? Война, война, просто за жизнь людей. Да, щас, сейчас магистр одиноков делает монтаж. Да, скоро да, будет да. еще видео. И если бы не он, честно говоря, я думаю, что не знаю, когда эти видео появились бы, потому что у меня нет возможности делать монтаж сейчас вот прям просто никакой. Ну да, я просто тупо не. Но узнаю. зато у нас есть время играть в игры, правильно? Эл? Правильно. Но это важнее, считаю. Ну да, да. Игры важнее. Мы для чего собственно создали общество скептиков? Чтобы играть в игры? Да, естественно. Да, конечно. А, что-то мне не нравится, как меня убивает. Так, подожди, подожди. Да, и, пожалуйста, я не хочу, чтобы это было то же самое, что наше первое видео, когда мы просто... Просто фейлили Ну дико. да, но, ну понимаешь, там еще можно сослаться. Это было первое видео. А здесь на что ссылаться? Скажут, ребята, это ваше второе ну, видео. Не имеете да, права как бы. Абсолютно. Да, да, скажут, что все понятно. Скептики э, сухие, совершенно не умеющие играть в приставку люди. Это, это как бы, я считаю, будет да, фейлом. Да, вообще не люди днище какие-то. А, осторожно. А, ну я... Э, да, ну короче, конференция, да, получилась очень хорошая. И я надеюсь, что вот наличие видео, оно потом очень поможет, что у нас вот хорошее выступление там... И вообще надо проводить еще такие Мы хотим еще провести открытый стол по соционике То есть записать как а, с по Ну да, Невеев это предложил И может быть мы сделаем Чтобы там была такая вот Именно исключительно вежливая дискуссия Подчеркну ну, да. а, ну, но, Потому что у нашего но, друга да. У него, как сказать, образ Такого скандального товарища Который он вот выбрал а, да, и, но мы кой. решили, что если, конечно, будем делать вот какой-то открытый стол, то будет исключительно все вежливо, серьезно там а, Потому что сейчас вот по соционике как-то вот активизировались люди, не знаю почему, с чем-то связано. Ну, наверное, сезон. Сезон. Соционический сезон. Да. Нет, на самом деле, конечно, важно. О, смотри, мы что-то прошли. Все, сейчас будем освобождать кубу. Кстати, здорово, можно теперь свистеть в, в доме и не бояться, что денег не будут. значит, что их не будет все равно, да. да еще если... не откуда, откуда, откуда им взят? Они зависят а он от этого связи. Да, ну вот, я-то в соционике не особо смысл от совсем, никогда не было интересно. Хотя я помню, когда я в эзотерических кругах тусовался, меня тоже там. Типировали как-то Я, помню, помнится, был есеннином Правда, потом я проходил тесты, я уже был Робеспьером Не, я сразу был дом Кихотом а, а, а, Они, Я еще Джеком Лондоном побывал Вот мне всегда интересно, а как тогда, кому из них верить? А, ну, верить тому, кто тебе больше нравится Ну, если тебе нравится Джек Лондон И тебя определить да. Джеком Лондоном А, нет, вот. я имею в виду, наверное, из а, тех, кто, туда и туда и те, кто тебя... Есть? Нет, давай налево Кто тебя типирует а, Так как в основном всякие молодые девчонки увлекаются соникой Так что, да, ну, да. видеть, кто из них посимпатичнее И веришь ей, да? Ну, конечно Ну, я считаю, что Конечно, не стоит подходить. им верить Никогда... А не, тут... у, меня, у, меня, у меня был друг на работе, который вот с Sonic увлекался, коллега uh -huh. мой. По-моему, сейчас он уже не увлекается, он вроде тоже такой скептичный товарищ. Я думаю, просто уж больше просто не интересуется. Особо я думаю, что он не думал об этом. Ну, Но, кстати, вот. многие такие увлечения, они просто сходят на нет со временем, я думаю. Но если человек не сильно в это упарывается. Я недавно со своим товарищем тоже болтал, ну, как недавно, этот разговор был где-то год назад, может больше, он тоже меня спрашивал. Просационника, но я ему начал говорить, что это ну как бы псевдо. Да, все такое. Тебе, кстати, вообще в целом, друзья, как поддерживают там, скептический активизм. Они не совсем понимают, все меня убили. А, ты знаешь, у них такое немножко бытовое понятие опять же, скептика. И очень часто они вот в это не врубаются. Начинают говорить: скептик, ты типа во всем сомневаешься? Что-то такое. Да, вот это, конечно, я иногда даже не знаю, ну как, какой-то убедительный, простой ответ найти. Скептик, это что? Ну, тот, кто во всем сомневается? Трудно. Потому что, ну, ну, нет, ну, не, как бы не во всем Ну, как бы вроде как и во всем И ты, ну, то есть ты понимаешь, что они имеют в виду, но Кстати, а ты не можешь мне жизнь взять? Попробуй Нет А, нажать, нет, не работает? Не, никак Так, сейчас тогда я попробую, попробую пройти это Так, ребята, держимся Знаешь, хорошо, что тут хоть пули медленно летят Да, да, нет, да. Эта игра вообще, вообще игра зачетная, я не, Это ну, одна из самых лучших игр в мире, в принципе Согласен то есть никакая современная игра не может средств становиться потому что она как бы ну, вообще по смыслу другая Да, а, не, не в в каждый может... где ты от ты людей спасаешь да да mm -hmm. мы конечно за не... очень современная игра но вообще mm -hmm. если так вот посмотреть по а... По уликам по архитектуре здесь mm -hmm. конечно я не очень понимаю где мы находимся где это вообще может это вообще мне кажется какая-то мексика видишь пирамиды Майя или типа того хотя может быть это и греция какую нибудь округ честно говоря да сейчас больше похоже на грецию хотя причем тут греция и откуда в греции идти где в греции столько колонн Вот, пожалуйста скажите мне вот, где так ну наверное просто условная местность в общем, в этой условной местности явно вводятся какие-то вирусы, и мы спасаем людей ну Вот И что характерно, когда я все-таки с тем своим товарищем обсуждал соционику, достаточно было просто полазить по Википедии и показать ему, ну, например, что создательница соционики не была ни психологом профессиональным, ни кем таким ну да, хотя меня это само по себе бы не сильно смутило, кстати, вот как ни странно, вот казалось бы, да, э, что я, э, это скажем так, это косвенный признак, который, э, знаешь, там, ну, какой привести пример, у тебя есть какой-нибудь там физик, который параллельно там заинтересовался... Там какой-нибудь статистикой И uh -huh. там что-нибудь вывел полезное В том смысле, что само по себе это мыслимо Хотя это очень редко, конечно, бывает, я понимаю Но когда дело касалось от Соники, По крайней мере, меня это не это впечатлило Что там вот она не психолог uh -huh. А именно, ладно, хорошо, она не психолог Но то, что именно профессиональные психологи с ней не согласны Это как бы вот uh -huh. То есть, что она могла там на что-то интересное наткнуться и сказать, ну там, ладно, что э, вот, вот у меня такая такая разработка. Ну, в общем, короче, я ерунду несу, но я да, ну, понимаю, что я имею в виду, что ну, как бы ясно, что это такой косвенный признак, но у меня больше нет впечатляло, а насколько это нефальсифицируемо все, и, и как-то мы... похоже просто на астрологию. Именно, и отсутствие каких-либо вообще адекватных исследований. Ну, э, знаешь, когда с людьми увлеченно таким говоришь, э, сразу всплывает, что они. Не особо Интересуется там Репрезентативностью выборки и прочих Да, таких вот вещей я, дум, я думаю, самое сложное это объяснить, что это, как сказать Это то, в чем, по идее, нужно было бы Чем интересоваться Это как говорят про, не знаю, там, про познание В каких-то таких вот базовых вещах Типа надо уметь планировать свое время Есть люди, которые реально заинтересованы там Тайм-менеджментом, а есть люди, которые Ну просто э, говорят Ну а зачем мне это надо? Хотя это по факту Полезно, но не все этим горят как бы. Поэтому вот я понимаю, что мне вот это интересно, потому что я, кроме всего прочего, действительно люблю разбираться. Мне нравится в том числе и философия, и рассуждения, логика и так далее. А это просто реально не всем нравится. И даже если человек понимает, что ну, это могло бы быть полезно, и это по факту полезно, не факт, что он будет хотеть вообще тратить на это время. Вот в чем опасность, что вот мы не любим, чтобы мы скучали все и... ну Поэтому очень многие, мне кажется, просто, ну, они говорят, ну да, наверное, полезно, ну какая у меня разница. Так что. Елки, у меня надо что с этим скринсейвером сейчас. Сейчас скринсейвер с ними включается. Так, сейчас босса будешь валить Да, а где он? Я, я, вообще я поеду. как бы разочарован вот, вот, э, я, я, я, <как> я, я, я разочарован, что ты мне не помогаешь Что тебя так быстро убили знаешь? Тебе, да, и, вещь, -то. я тоже днищем оказался да ты, да, ты, да это вообще невозможно просто <как> да, да я что-то задумался О своих друзьях и все, и меня прикончили Оказывается, друзья тоже могут вредить да. Вот это знаешь, что это еще, если вот э, говорить, а -а -а... ну <Beginning> про отношения к скептику, многие вот. Слушай, а я должен просто ждать или я должен что-то? Нет, ты <Blade> должен приблизиться 음...issors. и, и Это невозможно, это вообще ну, понятно. Кто это не кто то смотри, у них есть перерывы. Э -э -э -э, я во время этих перерывов занят. Мне... О, ч, одного убил? Нет. Ну вот. Они говорят часто, что не же хотят быть скептиками, это. да, потому что это достаточно грустно и прочее, но. Да, но мне то же самое сказали. Когда я написал э, блокпост вот про мир единорогов, который так вот э, нашел большой отклик у людей, э, это было как раз написано по следам разговора с коллегой, и, вот, э, которая сказала, что ой, да, это так ужасно, вы не верите ни в магию, ни во что, как же можно так жить. Э, как бы, ну, я.. Мне кажется, что в магии не надо верить, чтобы было весело. Вот, например, да, причем для этого я, например, обожаю Терри Пратчета. Э, но мне не нужно верить в то, что то, что он пишет, это реально для того, чтобы ну, наслаждаться реально классной работой. Более того, тебе нужно в это верить даже просто, чтобы жить вот в каком-то классном мире. Вот, например, мы с тобой играем в приставку. Вот я считаю, очень классный мир. К тому же, осмотрим весь магию. Надо либо самому быть магом, либо вообще не заморачиваться этой фигней. Ну что, ты не можешь взять жизнь, да? Не, вообще никак. Ну а что делать-то? Ну... а На, давай ты поиграешь сейчас, я тебе Ну давай, сейчас откатись. Так, вот. Ну вот. Давай теперь ты Давай говорить. А, я должен, да? Да, ты говори, я попробую спасти Ну, значит, вот смотрите, вот... Мы пытаемся проникнуть на базу какую-то И эта база... Я считаю, что мы в Пентагон пытаемся прорваться Да, кстати, опять-таки, обрати внимание, мы вдруг неожиданно оказались вообще в другой локации Такого не бывает это вообще а, да. а, Ты смотри, там в заставках же есть Вот они указывают, сюда или сюда Как О, я хорошо, понял. значит, пока ты тут работаешь Я расскажу, вот меня, значит, давно волновала эта тема Я считаю, что, несмотря на то, что наука Это здорово, это не значит, что ее нужно пихать Во все фильмы, тем более, когда дело касается фантастики Вот, например, там, не знаю Всякие там научно-фантастические фильмы Типа там «Звездные войны» Снова «Звездные войны» это не скорее Ну, я имею в виду э, любые скорее. фильмы, где Предполагается какая-то там Технология? Да, какие-то Технологии там, э, то иногда авторы стараются ну, сделать это относительно реалистичным, там при, привязать к каким-то современным технологиям, там, каким-то современным концепциям научным, и это нормально. Когда это там научная фантастика окей, хорошо. Но когда дело касается э, фильмов, которые ну, откровенно фантастические, не надо туда пихать науку, ну как бы это будет неубедительно. Э, и, конечно же, я думаю про черепашек ниндзя, потому что, ну. О, да! Это, это было просто ужасно! Не надо объяснять нам, как они там мутировали там, и каждый раз рассказывали эту историю. Это неинтересно. Не надо да, на... не Это этом, фантастическая да. история. Да, это никому не нужно. Так что вот я высказался а, Да, ну то есть Например, вот в Тихоокеанском Рубеже они ограничились Каким-то технотрепом И все, это никого не волнует Есть огромные роботы, есть огромные монстры Все, фильм об этом Если бы туда начали какие-то обоснования запихивать Это только бы погубило фильм а, как погубило меня сейчас. тебя. попробуем еще раз. Я думаю, надо попробовать еще раз, тем более, если у нас будет возможность именно вот в этой базе снова. Ее! Отлично! Все, Я красный, да? Ты красный, да? Да, Кстати, дорогие друзья, наша задача сложнее, чем у вот обычных. Потому что нам приходится еще вникать, пытаться думать, что мы говорим и при этом еще не погибнуть. Ну, хотя, честно говоря, у меня это самое. Конечно, часть мозга занята определенно вот тем, что происходит на экране. Но кстати говоря, я, о, у меня слушай, я тут вспомнил одну интересную новость. Ага. Мы в подкасте про нее не рассказывали, я не знаю, будем ли. Но суть там в том, что вот есть значит так называемое правило десяти тысяч часов. Что а, это? Ну, это правило утверждает, значит, они утверждают, что э, любой человек, который просто потратит достаточно времени на подготовку ага. вот из любого человека можно вырастить гения Слышал что-то Да, и было такое правило 10 тысяч часов, что если просто достаточно 10, ну, средним, конечно, так вот, я так понимаю, не в буквальном смысле угу. 10 тысяч часов заниматься там, то ты обязательно станешь или имеешь громадный шанс стать реально очень продвинутым товарищем в любой практически области и вот, э, были проведены исследования там какие-то, я уж не помню сейчас точно что, вот я про, вот, недели три назад прочитал, э, и... Исследования показали, что нет, что все-таки есть уже и генетические моменты, которые не позволят сделать и там из любого человека гениального пианиста, и там это дело следующим образом, они смотрели на количество подготовки у разных людей, ну там у музыкантов, mm -hmm. по-моему, смотрели с разным талантом, ну таким вот, у которого разные по успешности и, и разные по уровню там, и по и уровню игры, и там получалось, что на самом деле нет Несмотря на то, что многие из них много занимались Это не сильно корректировало с их возможностью играть А ну-ка, давай иди туда Мы сейчас его вот так вот, бабах Отлично Не-не-не, надо забрать вот этих А, Вот, видишь? Давай, иди, иди, бери их Обещай с другой стороны Вон, вон, видишь, они с другой стороны Ты здесь не пройдешь Да, скорее, скорее, они сейчас побегут А куда они побегут? Ну, они от Эболы сейчас побегут Мы по-прежнему спасаем людей от Эболы ну, кстати, хотя сейчас вот говорят, что там приводят цифры, сколько людей заразилось, там э, около 4000 человек, э, я так все-таки понимаю, что уже в ряде африканских стран удалось взять под контроль это дело, и поэтому я думаю, что... Ну, я надеюсь, что скоро уже это как-то сойдет на нет эпидемия. То есть, я думаю, ну там в течение полугода реалистично, что это произойдет. Блин. Сейчас я сейчас друзья соберу этих. А, куда он бежал? Как куда он бежит? Куда ты бежишь? Ну там же стреляет, он пытается выбраться. А, страшно. Ну я на его месте тоже, конечно, бежал, еще что скрывать. Я не понимаю, одно, куда делась моя машина? А! Слушай, это сложный момент очень. Мы сейчас здесь проиграли. Перекрестный огонь все это. Да, вообще кабачка даже нечестно. А это что такое? А мы можем проезжать здесь, да? А что такое? Слушай, ну это, конечно, просто это, я не знаю. то это закаляет характер. Да, это ничего не закаляет. Где вот это? Что это означает? Вот это вот? Ты жизнь взял? А, нет, я взял, смотри, стрелялку. Вообще, конечно, вот. Вот, вот эти вот игры, где есть неограниченное количество амуниции, э, ну, это как бы такая абстракция все-таки, да? Ну, да, как бы так не бывает, патроны все кончаются. Кстати, а не получится ли так, что мы рассказываем, ну, мы вот, когда говорили mm -hmm. там, в прошлый раз говорили по поводу того, что вот скептиков считают сухими, а теперь получается мы сами по косточкам разбираем игру и, ну, нудно привязываемся к тому, что амуниция бесконечная. А, Суш, что, все снова? Да, что-то сегодня не мой день. Ай... -а -а -а. Спасибо. Ну, По-моему, мой тоже. Но мы попытались, мы пробовали. Так что я благодарю тебя за этот, за, за этот опыт. Да, кто-то после нас сможет это сделать.